Друзья, ну вот тут мы как раз схватили обледенение на взлете С левой стороны, видите, какие облака, осыпит снег. У нас планер покрылся льду, э, немножечко льдом. И когда мы поднялись в верхний слой, сейчас мы на дверь 300, прихватило, начало прихватывать элероны. Поэтому, ну сейчас все хорошо, светит солнышко. И оно, собственно, помогло растопить лед на элеронах. Плюс я еще работал ручкой, то есть вот такие были движения постоянно. Тудым-сюдым, тудым-сюдым, тудым-сюдым крестить планер. И сейчас мы вышли из этой страшной зоны. Вот это облако состоит из мельчайших капелек переохлажденной воды. Температура здесь явно минусовая, но в облаке не снежинки какие-нибудь и так далее. Это именно вот переохлажденная жидкость, которая сразу же, как только попадает на планер, быстренько схватывается льдом. И получается совершенно мрачная картинка. Прихватывает управление. Я сначала почувствовал, как будто мой студент, тезка Игорь, за ручку управления держится, а потом понял, что нет. Это ледочек. Благо, я уже был в такой ситуации и сразу распознал и начал активно развораживать движениями. Ху. Да, ну сейчас у нас все хорошо. Слава яйцам. Ну я тебе скажу, когда прихватывает Элерон, ну Ручку не может Ну нет, я почувствую, я думал, зачем ты за управление хватаешься? Чпок, ты знаешь, чувствуешь. Опа! Но при этом, в принципе, надо было дураку подумать, что взлетаем-то при трех градусах, соответственно, вот-вот должно жахнуть. И снегом у нас посыпало на взлете. Отсюда вся беда. Так что надо будет. Ну, видишь, как бы планер, настолько редко летаешь в такую погоду, когда это обледенение может быть, что вот о нем обычно не думаешь, а надо бы. Друзья, ух! Очень было страшно. Мы взяли волну. Причем волну в совершенно нетипичном месте, мы здесь обычно ее не берем. У ветра очень сильный западный компонент. Вот здесь наконец-то место, где есть стоит волна. Потому что впереди, видите, откуда мы прилетели? Там вообще на аэродроме сейчас периодически идет дождь, снега-дождь. Даже вон видно, сейчас поверхность крыла еще в некоторых местах, такая шебуршачья. После взлета так получилось, что мы проходили вот взлет, чтобы понимали. Вот палец показывает наш аэродром. Мы оттуда стартанули, там было окошко между этих облаков. Дальше заглушили двигатели, начали подниматься ну, в таком подобии волны. Не сильной, но волны. И вот в этот момент у меня стало прихватывать благополучные верончики. И вот так вот мы благополучно вышли в более плотные, в более высокие слои атмосферы. Здесь минус, но у нас, по крайней мере даже если какой-то лед остался, сейчас солнце достаточно активно светит, он очень быстро высыхает. То есть не поверите, но вот солнечного освещения и излучения на данной высоте вполне достаточно, чтобы испарить лед даже если на крыле. Как это называется ситуация? Сейчас я вам скажу, как она называется. Она называется черный мистраль. А -ха -ха. Как детишка в на ночь сказку рассказывает: черный мистраль одной черной, черной ночью. Черную-черную долину! Пришел черный-черный мистраль. Почему он черный? Ну потому что внизу везде идет дождь, темно. И вот в сторону Гренобля вообще страх Божий творится. А у нас первая косочка, вот смотрите, с левой стороны у нас склон, гора Ажур называется. И вот под горой Ажур, видите, какой вот такой мрак, там снег идет везде. А после горы Ажур воздух опускается вниз. Соответственно, разогревается и, видите, облака тают. Образуется феновая щель. И потом один раз образуется уже на следующей горе. Там тоже волна стоит, но очень слабая. А у нас сейчас волна повеселее стоит. Я сейчас сразу решил, что мы выйдем в волну и будем балдеть целый день. Ну, вот чем-то мы будем и заниматься. Единственное будет аттракцион — это вернуться к нам домой. Потому что догадывайтесь, что нужно будет сбросить высоту и нырнуть вот опять в эту муть. Я в Черный Мистраль летаю третий раз. Но обычно это было ближе к лету, когда было потеплее. И обледенение я сегодня схватил первый раз. Вот, скажем так, нечаянно, неожиданно первый раз в жизни. Потому что я попадал в Африке, мы там должны были вывинтиться рядом с облаком. Ну и, в общем, там чуть-чуть попали в облако. На высоте в районе 5000 начало прихватывать управление. Когда я выскочил, я увидел, что на крыле наросло ну, немного льда. Но так, по крайней мере, на фотографиях этот лед виден. И я не ожидал такого в Африке, не ожидал, что такую штуку можно схватить. Но, как вы видите, факт на высоте 5 километров может быть обледенение. Это, кстати, очень легко посчитать. Обледенение, обледенение? Черт, точно обледенение. Идет тудей. А я думаю, что ли Рона подклинивает? Ой. Да, может и трубочка замерзла. Вот, но не, не, не показать вам эту красоту было бы, ну, просто кощунством. Поэтому, невзирая на сложную обстановку, о том, что давно уже, давно, дам, домой пора, я вам вот так вот показываю, как же красиво, а? Ну, скажите, что я не зря это делал. Эй, такой видит раз жизни, и, в общем-то, эй. Посмотрите, какая сейчас длина. Атмосферка не очень стабильная. Внизу 30 градусов, 35. Можно посчитать градиент. Поймать обледенение можно даже в Африке. Там прихватило элерона первый раз у меня. Я почувствовал, как это неприятно и противно. И вот это вот помогло мне даже, наверное, немножко. Потому что я знаю, как это ощущение выглядит. Но помогло мне сейчас. Обледенение — это вообще бич авиации. Самая страшная штука после штопора. Дело в том, что какие проблемы возникают при объединении. На крыле самолета, планера, винте, лопастях вертолета образуется лед. И этот лед нарушает, во-первых, летательный аппарат набирает вес, он становится тяжелее, тяжелее, тяжелее. То есть самолет не только везет там пассажиров, топливо, двигатель, но и лед. И больше, больше этого льда. И вторая проблема, что лед нарушает аэродинамику. Третья проблема, что еще и управление прихватывать начинает. Может прихватить элероны, потому что у нас рулевые поверхности, а на них находятся специальные теклоновые ленты, которые прижимаются... То есть вот элерон, если вот посмотрите на этот планер, вот он элерон, и вот эта ленточка наклеена на элерон, и нет щели, вот здесь вот нет щели, чтобы воздух с нижней поверхности не пересекал на верхнюю. И снизу такая же ленточка. Облака состоят из мельчайших капелек воды, даже когда температура за бортом отрицательная, то это такой эффект переохлажденная жидкость. То есть несмотря на то, что, например, там минус-минус 4 градуса или минус 5, может быть вода в виде капелек. Мельчайший. В этом случае в облаке мгновенно образуется на крыле, конденсируется вода, появляется смазка в этих элеронах, водяная. И ты выскакиваешь из облака, она мгновенно замерзает. Чок! И элероны прихватывают. Магия, да? Как говорит мой. Один ученик, волка, говорит, все эти волны, шмолмы, все это ты, говорит. Ой-ой, смотрите, вода. Вот, кстати, представляете, конденсация произошла на крыле влага. И... А вот обледенение пошло. Опа, схватили обледенение. Так что вот, вот вам кулю гонит в облаках. Перед, по передней лед пошел. И, кстати, вот в такой штуке уже можно схватить обледенение, может быть. О, -мо, мы его схватили, друзья, вот это жопа. Вот это, ну, жопа жопой, но круто, что я могу вам снять. Вот тебе линзочка. Ну я, так как я снимал ролик вчера про объединение, это прям у меня крайне удачный контент получился. Как же мне заснять вам этот? Эть? Что лед. Реально лед. Вот он, вот он, лед. Вот. Смотрите, вот. Ой, ура, представляете я тут лед привез вот это по ручке это ощущается вот ты двигаешь управляешь как будто кто-то схватился за ручку это то что ленточка примерзает к элерону а она начинает упираться вот в эти горбики из капельки замерзшие воды и управление становится уже весьма проблематичным Поэтому обязательно нужно в этом ситуации, во-первых, не лезть туда, где может быть объединение, А если уже попал в такую ситуацию, как можно быстрее выйти и использовать вот это вот управление крестом. То есть туда-сюда элероны, туда-сюда ручку по тангажу и педальки. такой вот постоянное. Бр -бр, бр бр сейчас покажу как. Я взял ручку. Значит, соответственно, по крену такие движения. По Ангажу движения и педальками и это все вместе вы видите, планер, в принципе, если такие движения делать Он на них не реагирует Даже курс не меняет Но при этом вы уверены, что у вас управление работает Его вот таком, таким образом не прихватит Но ну, понятно, что так долго летать нельзя Если вы залезли в какое-то гигантское Облако и, и, и там вот вот мы видите впереди облачность. Вот мы решили, например, что нам кровь из носа нужно куда-нибудь в сторону Гренобля слетать зачем-то. И вот залезли в этом углу. Ну и все, и кирды Через э, 5-10 минут у нас будет по наверное, килограмм 100 льда уже на крыльях. И все это к чертовой матери замерзнет. И мы камнем пойдем вниз, туда, где страшные ротора. И там может вообще видимости не быть. Там может снег не падать до самой земли. В общем, короче, ужас. Туда лучше не соваться. 105 километров в час ветер. Ну, друзья, посмотрите, какой у нас веселье. Ветерочек бодренький. Слетали небольшой маршрутный полет. По этой страшной волне. Слетали к озеру Сирпансон. Туда до края области дошли. Дальше не пошли, потому что везде там дальше. Слишком мокро на дальпами большими. Мало того, нас подсбросило с волны, мы опустились, разменяли тысячи метров, пощупали там, пощупали сям. Очень не хочется опускаться ниже, вот в эти все облака, потому что ну, видно, что там внизу достаточно мрачно. Не хочется, совсем не хочется. Помогло нам вот эту волну найти, вот сзади нас облачко, видите, вторичная висит над всем этим слоем облачко. Она имеет ту же природу, как и облака, которые вот сейчас... В конце кадра у вас чечевицы. Только вот здесь волна слабенькая и или воздушная масса недостаточно влажная. Не образуется вот этого гриба. Где же дырочка, через которую мы пройдем побли подтянемся поближе к аэродрому и сможем приземлиться? Потому что аэродром, сейчас курс у нас прямо на аэродром. Сейчас я его вам левым крылом покажу аэродром. Туда немножечко можно пройти. Есть небольшая щель. Но до аэродрома у нас сейчас 40 километров. А до начала сплошной облачности километров, наверное, 10. То есть у нас 30 километров облаков до аэродрома. В такую гадость я лишь совершенно не хочу. И мой план набрать здесь побольше высоты. Перепрыгнуть облака. Я знаю, где следующая дырочка. Опустимся через дырочку под облака. И уже под облаками подкрадемся. Возможно, попадем в снег Но это будет быстро Подкрадемся к дому Вот такая вот страшная перспективка Если мне не понравится, то буду садиться в запасном, На запасном на нибудь аэродроме Или в ГАЗ Талар Или в сестерон По центру кадра у нас как раз дорога домой Здесь она закрыта А вот запасной аэродром ГАЗ Талар Вот он вот здесь Аэродромчик, на который мы можем приземлиться И вот Здесь видим это аэродром, следующая дырочка, аэродром сестерона в вот этой виночке. два аэродрома открыто, можно прям вертикально на них заходить. Но нам надо туда, нам надо домой, как вы видите. Очень хочется вот туда. Поэтому я сейчас буду искать максимально ближнюю точку к дому и сбрасывать высоту до уровня облачности и входить под облачность. Со стороны дома облачность влачная. И там валит снег, и там вообще ужас. А в облако входить нельзя, если мы пойдем в облако и пойдем через облако, то поймаем объединение, потому у нас уже с утра было. Итак, вот гора Ажур, который двигает в скорости 95 км в час. В начале видео было, как образуется волна. И вот гора Сыншиних, в которой была волна. И прям по курсу влага я туда попасть не могу. Мне надо как-то что-то обходить, я пока не очень представляю. А сколько облачность низкая, а? Да, да. Жопа. Вот это реально. 250 км в час у нас пытается пробиться в горке Танжени. Если бы не было высоты, было бы полная область. Была бы. То ну, есть если столько на поля внизу садится. 250... до, до, до Сан-Джинибы добраться и будет все хорошо. Давно где-то я в такую жопу не подал. Вообще, скажем так, никогда. До Санжини недалеко осталось. Пошел подъем. Да однако. -да. До Дотянуть впереди гора, видишь? Вот есть и скорость. И на ней должен быть восходящий поток. И Как впереди ротора восходящие. В принципе, мы перед горой должны что-то взять. Но осталось чуть-чуть. Вот она. Ну-ка. Перед горой должен быть или подъем, или... Ну? Ну вот здесь подъем должен быть. Все. Начинаю работать в подъеме как же страшно это было а? да и тут-то в общем-то пока не очень-то все хорошо но подъемчик есть небольшой, везде снег идет но с мы уже не попадем нам, друзья, надо набрать высоты хоть немножечко для того, чтобы перепрыгнуть домой дома тоже снег идет я, честно говоря, не ожидал настолько низкую облачность встретить здесь и вот этот вот вот эта дырка сейчас между двумя горками, она как туннель сработала. Ветер имеет очень большой западный компонент. Мы попали в огромный, нисходящий исходящий поток, очень сильный. Очень сильный ветер, теряли много высоты, еле-еле пробивались. Ну и я знал, мой учитель Клаус рассказывал про ситуацию, когда нужно проскочить вот эту долину справа при сильном ветре. То есть без запаса высоты очень сложно проскочить. К сен горке нужно прижаться и попасть на вот эту часть инжини, которая сейчас на ветреная, соответственно, позволяет нам набирать высоту и вернуться к дому. Видите, везде ливневый снег идет. Хотя дырочки видно через какие-то дырочки светит солнце. Сейчас попробую запасти энергию в скорости. Еще один веточек, и дальше я уже пойду непосредственно на полной скорости в сторону. Нашего аэродрома, чтобы приземлиться Потому что летать в таких метеоусловиях Я больше не хочу 130 км в час Черная мистраль, аэродром видно тоже Под снегом, но обледенения нету? Нету Все, помчались Дааа что... Скажешь потом, что Да ну его в баню, в жопу вот такие валадушки на этой да, дорога. видишь, какие нет минуса, ты понимаешь, почему я вообще да, да, да, да, да. запасался этой энергией? Вон, друзья, посмотрите, стрелка лежит в на, на аэродроме светит солнце, все в порядке, а над горой здесь идет снег, ну то есть полная пёрдик пиндык Я бы, если бы знал, что такая погода будет, наверное, бы и не взлетал сегодня. Но уже полетали, конечно, очень весело. Так что видите, выглядит все не так уж и страшно кроме того, что мне заложило уши на осреднителе, посмотрите 5,9 метров в секунду в минус 6 метров в секунду мы идем к земле хотя обычное снижение планера на такой скорости в ну, 1,8 метров в секунду то есть, сказать, ничего бодренький ну, минус 5 продолжается то есть, видите, энергии здесь негде было бы взять если бы я не набрал высоты на сен шанс отвернуться домой не было бы никаких. Вы высадились на какое-нибудь поле вот здесь снизу. А вы представляете, какое поле? Ух ты что! Радуга справа. А вы представляете посадка в такой ветер на, на поле? Тоже мало, мало не покажется. Идут снежные заряды. Да, Идем сквозь снег. Радуга. Обратите внимание, с правой стороны радуга. К счастью, интересно, радуга. Блин, фигачим реально сквозь снег. Вот зимняя радуга, друзья. Я думаю, что к счастью. Вот теперь только вопрос, как на посадочку повеселее зайти. Потому что ветерочек боковой. Блин, почти 90 градусов. 60 градусов. Я в такой еще не садился здесь. То есть все эффекты сегодняшнего дня от того, что слишком много компонента западного радуга конечно красивая но Не радуга Погодка. Фу. В жопу такие ладушки. Итак, друзья, мы приземлились. видите, вроде как визуально ничего страшного. На крыле, правда, вода. Снег. Ой. Нас качает, тормит я даже боюсь из планера вылазить. Вот какая там страшная мгла. Буря. Даже радуга тоже какая-то просвечивает черный мистраль, очень сильный западный компонент ветра. Даже фонарь страшно открыть. Давай, я давай, первый. Угу. Ага. Ой, ой, ой, Слушай, прям сильно дует. Я даже боюсь пока. Давай, под... давай, знаешь, как сделаем? Отстегивайся от парашюта. Посадочка. Посмотрите, ветер. 90 градусов по лосья. Еда, все красиво, замечательно, только вот там вот страшная, ужас, ужас. Самая веселая посадочка за очень длительный период моей счастливой жизни. Когда приземлился, думал, что нам не повезло, что мы нарвались на такую погоду в жопу. На самом деле нам повезло. Посмотрите, как сейчас это выглядит. От кромки вот этой мглы до земли там 200 метров может. Представляете, если бы мы сюда пробивались по такой погоде? Уже с дома фотография, как вовремя мы приземлились. Где-то там бедные немцы летают, которым еще предстоит приземлиться. А мы какую-то совершенно чудесную дырочку, даже радугу еще успели посмотреть. Вот, вот, вот реально пришла зимняя гроза. Вот это вот я называю зимняя гроза, ливневый снег. Даже кур бедные. Цыпа-цыпа. Друзья, вы представляете, какую чуйку надо иметь, чтобы вот я почул, что точно нужно приземляться. Вот такой вот кошмар. Вовремя приземлиться это. Очень важно. Очень важно. Бедные немцы, что будут делать.